Всем респект, братва, с вами Родер120гигабайт, и это короткое маленькое видео-благодарность, всем вам, кто подписался на меня, остается со мной, потому что, чуваки, нас уже больше косаря. За это я вам жестко всем респектую и выражаю свое личное большое спасибо, братва. Буквально 4 месяца назад я записывал видеоблагодарность, видео-благодарность, что нас уже сотня, и теперь вот нас в 10 раз больше. Наверняка кто не скажет, ну тысячи человек это не так уж много, чувак, вон смотри, там у Пидипай 56 миллионов. Я, конечно, понимаю, но вы представьте, тысячи человек, например, захотели куда-то поехать. Нужно там 20 автобусов и огромное место, чтобы всех вместить. То есть не так что-то и мало. Особенно для меня. Поэтому я еще раз выражаю вам свой искренний респект и благодарность за поддержку канала. Произошло это радостное событие вчера прямо на стриме по игре Dark and Light. И мы прям там с ребятами, которые смотрели стрим, отметили это. Даже я выпил немножечко алкоголя. Ну естественно я не мог не сделать отдельное видео, где поблагодарил бы всех тех, кто на меня подписывался и не был вчера на стриме. Отдельно хочу поблагодарить наш альянс Play Это мир Нишу, за поддержку канала и помощь в оформлении. Это Андрюху Юзистрой Self за то, что помогает создавать негодный контент. ссылочки на его Twitch будет в описании к видео, а также Костю Мердер Рейнбул за нагибы в PUP и защиту моей задницы. Ссылочка на его твич также будет в описании. И, конечно же, огромный респект моим тиммейтам это Руслану Паше Кристине и Глебу за то, что остается со мной и не бросают меня в моих онлайн-битвах. А вас, братва, я попрошу оставлять комментарий под этим видео, что вы хотите видеть на канале, может быть, какие-то советы или, может быть, игры, которые вы хотели бы увидеть. Это мне очень сильно поможет в развитии канала. Так, вроде всем отреспектовал, еще раз всем спасибо. С вами был Мародер120ГБ и до встречи в следующих видео. Йоу!